всем привет это канал хвостата питомец канал о товарах для животных и о самих животных и сегодня на нашем максимальном обзоре будет консервы для собак монж с высоким содержанием свежего мяса и добавлением различных фруктов и ягод как всегда максимально подробно разберем их состав продегустируем и конечно же в конце подведем итог подходит ли данные консервы нашим с вами песикам так что усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали Данные консервы изготавливаются в Италии на собственном заводе Монш. Ну, в принципе, как и вся продукция данного бренда изготавливается на своих заводах. Упускается непосредственно на таких вот ламестерах по 100 грамм. Э, многим такая упаковка нравится, ну, а кому-то не очень. Это, как говорится, на вкус и цвет. Данные консервы изготавливаются по щадящей технологии на пару. То есть, позволяет сохранить максимум полезных веществ из ингредиентов в составе данных консерв. Эти консервы являются дополнительным питанием, а не полнорационным. И содержат 80% свежего мяса. Ну что ж, друзья, давайте разберем состав данных консерв. Сегодня у нас на обзоре индейка с черникой, курица с малиной и утка с апельсином. Сразу скажу, что состав у них примерно одинаковый. 80% свежего мяса плюс 4% процента каких-либо фруктов либо ягод ну давайте с вами более подробно разберем это у нас индейка с черникой по составу свежее мясо 80 процентов как я вам сказал из которых мясо индейки минимум 10 процентов сразу скажу что здесь у нас также идет свежее мясо минимум 10 процентов курицы и минимум 10 процентов утки то есть надо понимать что это некая мясная смесь из различных мясных ингредиентов Который добавляется в зависимости от консервы, добавляется 10% утки, 10% индейки, 10% курицы. Но при этом, друзья, не факт, что в этой самой мясной смеси нет тех же самых ингредиентов. То есть я вообще не удивлюсь, что эта мясная смесь содержит и утку, и курицу, и индейку, и может там ягненка, еще, еще, еще, еще. Потому производитель пишет, что в этой мясной смеси есть гарантированно минимум 10%. Какого-то основного ингредиента, который здесь указан на упаковке. Если у вашего питомца есть аллергия на какой-либо животный белок, то сразу скажу, что не стоит покупать данные консервы. Потому что мы с вами до конца не будем уверены, есть или нет аллерген в составе данной вот этой мясной смеси. То, что производитель ее не расшифровывает. Так что обращайте на это внимание. Ну а так в целом, свежее мясо, конечно же, это хорошо. Тем более оно приготовлено аккуратненько на пару, что сохраняет как я уже говорил, максимум полезных веществ. И следующие ингредиенты это у нас как раз идут ягоды либо фрукты по 4% соответственно, черники, малины и, соответственно, апельсина Сразу скажу, что я за хорошие полезные ягоды и фрукты в составе кормов. Да, можно, конечно, сказать, что но эффективность данных ингредиентов особо вот ну, так сказать под вопросом. Потому что собаки, ну, в принципе, как кошки являются плотоядными животными и полезные вещества им как раз таки хорошо получать из мясных ингредиентов но ну, здесь как вы уже поняли мясо достаточно большое количество а вот эти черника малинка и соответственно апельсин ну добавляют некоторую такую экзотическую составляющую, так как это красоту общего состава черника конечно же источник витамина В, витаминов к ну разумеется витамина С, ну то есть ну, кладить хороших полезных витаминов которые ну необходимы нашим с вами собакам также и по малине как вы все многие знаете малина это хороший общеукрепляющий укрепляющий ингредиент для нас с вами для собак ну какая-то польза есть то же самое и соответственно по апельсину конечно же источник витамина c опять же кстати друзья по чернике достаточно часто чернику назначают для профилактики диабета в том числе у наших с вами питомцев Но здесь напоминаю всего лишь 4 процента то есть ну такая несущественная дозировка то есть как профилактика диабета можно использовать чернику а вот как лечебное средство в данном случае нет, конечно же. Ну что же, давайте их вскроем, да попробуем. Ну и как всегда, друзья, перед дегустацией я вам напоминаю, что не стоит пробовать корм для домашних животных. Ну, это не всегда безопасно. Но ну, а во-вторых, для этого есть я. Ну что же, давайте приступим. Курочка и малина. Вскрываем и смотрим, что же у нас здесь. Так, это у нас идет паштет. Вот так вот он выглядит. Кстати, пахнет очень вкусно. Да, соглашусь, здесь мяса достаточно много, даже по запаху. Ну что же, вот такой паштет. Сейчас посмотрим, если здесь у нас малина, точнее, в каком она здесь виде. Потому что достаточно часто добавляют как в целом виде, так и уже в перемолотом. Но пока если честно я тут ее не вижу но, друзья не вижу вот так вот малину кстати самое интересное здесь не только паштет но есть вот такие кусочки аккуратные ну это тоже паштет просто сформирован в кусочки ну чтобы наверное было интереснее и приятней питомца кушать но насчет малина здесь она все таки в размолотом виде Есть здесь маленькие маленькие вкрапления Давайте попробуем. Сразу скажу, что очень нежное мясо, точнее консерва. Очень нежное. И вкусное. Друзья, вкусно. Так, следующий у нас будет индейка с черникой. Точно так же легко открывается. Вот маленьким собачкам можно, в принципе, и вот так вот сразу давать, только лучше, конечно, перемешать, чтобы было все-таки удобнее кушать. Ну, в принципе, за счет чего ламистеры и любят некоторые владельцы маленьких песиков, что вот так вот дал, и все, не надо ни тарелки, ничего, прямо отсюда и кормят. Также у нас это паштет, немножко желе, чуть-чуть вообще желе, Сразу скажу, что в составе здесь написана какая-то жилирующая добавка. К сожалению, производитель не указал, что здесь за эта добавка. Какая именно. Ну вот опять же идет паштет и вот такие аккуратные кусочки. Ну черники опять же я здесь вот так вот, как ягоды не вижу, а какие-то маленькие кусочки. А вот, кстати, есть черника. Сейчас покажу. Ну, такие вот кусочки черники есть. Но опять же, друзья, это тут несущественное количество, и поэтому говорить о какой-либо такой пользе данной ягоды в составе корма, ну, не приходится. Сразу скажу, что основная составляющая, вот этот паштет, он одинаковый. А вот отличаются как раз-таки вот этими кусочками. По вкусу они разные, однозначно. То есть получается, что вот это, да, есть мясная смесь в виде вот этого паштета. И в него краски добавляют отдельно уточку, либо курицу, либо индейку. Вот в виде вот таких вот кусочков. Но общая мясная составляющая вот есть. Утка и апельсин. Точно так же у нас все это выглядит. Вот такой вот паштетик. Точно так же вот здесь такие кусочки. Давайте отдельно попробуем. Да, как я вам сказал, краски вот эти кусочки отвечают у нас за вот этот ингредиент, который у нас написан. Типа уточка. Сразу скажу, что здесь присутствует вкус апельсина. Вот здесь он чувствуется. Здесь он очень хорошо чувствуется. Даже вот есть кусочки не мякоти, а корочки. Сукаты вот такие. Да, вот два таких кусочка. Ну, здесь апельсин хорошо читается. Не знаю, если здесь мякоть, честно, не вижу. Если здесь мякоть. Но, по крайней мере апельсин тут есть. Ну что же, общее. Да, друзья, апельсином очень сильно пахнет. Он хорошо, конечно, тут пропитался. Но Мне кажется, что не всем питомцам может понравиться вот такая определенная кислота, какой аромат апельсина честно не знаю так что если вот так вот сравнивать различные вкусы как мне больше понравился, сразу скажу что понравился индейка очень понравилось чуть дальше идет у нас курица и уже на последнем месте утка с апельсином но здесь именно что из-за апельсина очень дает такую большую кислоту но при этом аромат кстати друзья, если ваши питомцы кушают такие консервы либо кушали напишите пожалуйста в комментариях какой из этих вкусов им больше понравился ну, будет просто интересно посмотреть совпадает ли мой вкус со вкусом ваших питомцев Ну, давайте друзья подведем итог по данным консервам да друзья ну как вы уже поняли по вкусу у меня замечаний нету Вкусы интересные имеют место быть и они вот чуточку отличаются что опять же хорошо потому что как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные и какому-то питомцу может быть больше нравится с малинкой кому-то с черникой кому-то с апельсином так что по вкусу замечаний нет. По составу есть, конечно, определенные замечания, так да, что производитель мог все-таки более подробно писать, что здесь является за добавка. Это важный нюанс, но знаю компанию Монж, все-таки понимаю, что она безопасная, ну, по крайней мере, нормальная добавка. Также по поводу этих четырех процентов ягод и, соответственно, фруктов. Но говорить об их пользе на самом деле, ну, не приходится. Это больше сделано все-таки для красоты и для вот аромата. Ну, в частности, с апельсином конечно аромат достаточно сильно а вот с черникой но ну она сама по себе не такая уж сильно вот ароматная ягода и особо здесь тоже не чувствуется и также и малина ну не чувствуется вкус малины а вот конечно же апельсина чувствуется также мне не понравилось что производитель не расшифровывает все-таки мясную составляющую более подробно да он написал что минимум 10 процентов индейка допустим. это вот да вот эти кусочки которые здесь у нас есть а что же остальное у нас то есть, производитель позволяет себе в составе данных консерв менять вот этот основной ингредиент, ну, как будет ему угодно. Потому что сразу скажу, что по цвету отличаются. Ну, вот, по крайней мере, вот эти две консервы, я вот смотрю, они отличаются. Вот этот основной мясной ингредиент, который в виде паштета, вот здесь вот более темный. Я подразумеваю, что здесь э, есть, скорее всего, ягненок. Он дает вот такой цвет. Но это, опять же, мои догадки. Если производитель написал бы, что свежее мясо 80% и вот минимум 10% курицы, там минимум 5 процентов ягненка, минимум еще что-то, еще что-то, еще, еще что-то, то было бы понятно, какие ингредиенты составляют вот этот весь корм, а так просто мясная составляющая. С одной стороны, да, производитель себе облегчил жизнь, он делает общую какую-то вот эту мясную консистенцию, вот этот паштет и уже добавляет аккуратненько отдельно вот эти гранулы, соответственно, с индейкой, с уточкой, и и, соответственно, с курицей. Да, он себе жизнь облегчил. Но при этом ввел некоторое такое недопонимание потребителей. Ну, по крайней мере, я вот лично не понимаю, из чего все-таки состоит данная консерва. Да, мясо отлично. Да, ягоды хорошо. Ну, какое это мясо? Ну, мне непонятно. Ну, это вот такой вот я. Я люблю, чтобы было все подробно написано. Так что вот, друзья, данные консервы, в принципе, мне понравились. Имеют место быть. Как говорится, кушать можно. Опять же, друзья, напоминаю, это мое мнение, которое может отличаться от вашего мнения и, конечно же, от мнения ваших собак. Кормить или не кормить данный корм вашего питомца, конечно, решаете только вы, а не я. Всем хорошего настроения, держите хвост пистолетом и пока!